Время идет, а компания Papareza неустанно продолжает радовать нас своими новыми и очень крутыми девайсами. Всем привет, с вами Сигарет Нет, и сейчас я расскажу про их новый девайс под названием Xeron, или как написано на коробке X-Iron. Устройство поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть логотип компании и название устройства. Также есть небольшие иконки с преимуществами данного девайса. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Внутри коробки нас встретит запасной 510 дриптип, два испарителя на сетке с сопротивлением в 0,3 и 0,8 Ом и кабель USB-C. Под пластиком располагается огромная инструкция и фирменный гарантийный талон. Внешний вид устройства всеми своими чертами отдаленно напоминает нам бронебойную линейку модов от компании Geekvape, а именно Aegis. Основную часть корпуса занимает большая металлическая рамка. Она может быть разных цветов. Кстати, если говорить о цветах, то их в линейке целых 5 штук. Но меняться будет лишь цвет этой рамки. Весь остальной корпус мода будет черным. На лицевой панели здесь все стандартно. Огромная кнопка Fire, она очень удобная и обладает приятным кликом, есть довольно большой информативный дисплей и кнопки плюс и минус, в самом низу спрятался мой любимый порт USB Type-C, а еще благодаря USB-C данный девайс будет заряжаться ну очень быстро. В верхней части этого девайса разместился картридж очень внушительного объема, а именно 5,5 мл. Также корпус оснащен регулировкой обдува, которая как две капли воды похожа на регулировку обдува в Aegis Boost. У картриджа есть еще один приятный момент, это то, что его 510 дриптип можно сменить на свой любимый. Главное, чтобы в этом дриптипе было минимум два ринга. Компания Vaporeza выпустила сразу 5 видов испарителей серии GTX. Они работают на сопротивлении от 0,3 до 1,2 Ом. А при особом желании можно отдельно приобрести RBA базу и установить в нее свой любимый coil. В конце данного ролика я могу смело посоветовать этот девайс любому пользователю. Он обладает регулировкой обдува, регулировкой мощности, у него огромный картридж, которого хватит на целый день парения, у него есть большое количество различных испарителей, среди которых вы с легкостью можете подобрать что-то для себя. В общем, это классный девайс, который шикарно лежит в руке и обладает приятной тяжестью, и я могу смело порекомендовать его к приобретению.